Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы идем на улицу Гертрудас в городе Риге. 31 октября планировалось ее открытие, но ремонт по разным причинам затягивается. Орежанам так хочется опробовать любовную ложную брусчатку, посидеть на новеньких скамейках и полюбоваться высаженными растениями обещают закончить строительство до конца ноября. Реально ли это? Как сегодня, 15 ноября, выглядит улица? Давайте пройдемся и посмотрим. Улица Гертрудес длиной в 1962 метра впервые упоминается в рижских списках улиц в 1754 году, как улица Большая Кузнечная. В то время она называлась по-немецки. Улица несколько раз меняла свое название. В 1885 году она получила свое нынешнее название «Гертрудес» из-за построенной в конце улицы церкви. В 1950 году ее переименовали в честь философа Карла Маркса. И почти полвека спустя 1990 улица снова стала называться Гертрудес. Во времена Ливонской конфедерации в районе сегодняшней улицы Гертрудес находились Раунские ворота предместья, недалеко от нынешнего пересечения улиц Гертруда и Бривибас, за которыми начиналась дорога к Раунскому дворцу Рижского архиепископа. Кое-где на ней сохранились деревянные дома. Если бы Рига на рубеже 19 и 20 веков не была бы богатым торговым и индустриальным городом, третьим по количеству рабочих в Российской империи, то нынешний центр Риги, в том числе и улица Гертрудес, представлял бы собой двухэтажное деревянное поселение. Но Рига богатела. В бывшем петербургском предместе, где находится улица Гертрудес, строились новые многоэтажные каменные дома в соответствии с европейской архитектурной модой, в том числе и в юген стиле. Нынешняя коалиция Рижской думы пришла к власти, обещая, что отныне Рига станет городом для людей. Реконструкция улицы – это первый реализуемый проект, направленной на эту цель. К сожалению, ремонт Гертрудес затянулся и превратился для ее жителей и бизнеса в затянувшиеся испытания. Первым ударом стали возражения Управления национального наследия. Улица Гертрудес – это историческая жемчужина, ландшафт вокруг нее нельзя так резко менять. В частности, управление было против замены булыжника старого и установки бетонных клумб, для ограничения движения. А булыжник, кстати, привозился латышами в давние времена. Когда укладывали улицу булыжником, то обязанность всех, кто приезжал в Ригу, была привозить камни. Дискуссии затянулись, и подготовка проекта тоже, и появились другие препятствия для его продолжения. В итоге при реконструкции улицы в в Риге планируется сохранить исторический вид улицы и тротуара, но там, где можно будет проехать на колесах, тротуар будет отшлифован. Внешний вид уличной брусчатки будет стильным, сохраняющим исторический колорит. Поверхность улицы планируется поднять выше. Разница в высоте между тротуаром и проезжей частью составит 5 см. А также будут выделены перекрестки, что обеспечит более удобное передвижение пешеходов. Им не придется сходить с проезжей части. Затраты на реализацию данного проекта – почти 1,4 миллиона евро. На улице Гертрудес много самых разных магазинчиков и кафе. Эту улицу любят рижане. Кто-то именно здесь покупает косметику, кто-то одежду – кто-то любит посидеть за чашечкой кофе или чая в здешних небольших кафешках. Вае ваяк? Ваяк, как то Каскас Он После просмотра моего видео советую рижанам и гостям столицы сходить погулять по этой улице и посмотреть, как она преображается. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ваша Зажигалочка.